Странная конструкция, микрофон прилеплен В стедикам и вот я иду снимаю. На улице ветер, вот как раз попробую свою петличку. Сейчас я собираюсь сесть на троллейбус, доехать до центра и потом пойду э, на Брестскую крепость посмотрю. интересные детские веранды в детских садах не уверен что это была старая надпись а выглядит как будто это от баллончика я думаю лет сто назад наверно не было баллончик кофейня где всегда очередь в этой кафешке я постоял минут 15, купил раф соленый арахис, добавил в него немного сахара и получилось просто как капец. Мерзкая какая-то хрень вообще. Там арахисовое масло, соль, кофе и сахар, вообще какая-то Короче, не было еще ни одного вкусного кофе. Бресткую крепость я пока не увидел, но, возможно, вот я сейчас случайно на нее забрался. Вот я стою на такой высоте. Какие-то трубы. Здесь какая-то стена. Возможно, это крепость. Только как вот сейчас спускаться, придется, наверное, кувырком вот здесь вот скатываться. А это они э, Стоп, да. оригинальные вот это, это вот? Эмблемки советские, да, вот эти вот три стоят, вот эти пять, эти семь. Это все советские настоящие. Автомат у нас фоткаться на прокат берут. Ну, оружие там, форму тоже. А приобрести он буденовки, ремешки и значки -то. Вот этот памятник впечатляет. Вот такой большой. Тут так вкусно пахнет травой. За этой речкой должна быть польская граница. Я сегодня, кстати, хотел посмотреть на этот забор, на границе, который поляки построили. Реально ли через него перепрыгнуть? Я понимаю, вот это главный вход в крепость, где встречали нациков. По ходу силы меня покидают, я вот сейчас думаю где-нибудь присесть, в идеале на лавочку. Но можно и на траве с видом на речку. В рюкзаке у меня три огурца из дома. Думаю, настало их время. Хотя, знаете, надо было бы и мне еще яблок взять из дома. А крепость довольно длинная. Там, на той стороне находился военный госпиталь, несколько долговременных огневых точек и, по сути, там находился э, транспортная рота. Вот это весь рубеж пал в считанные часы. Ага. Вот. А эта крепость, учитывая, что она находится под водной преградой, ага. защитной, плюс какие стены, то, то он здесь уже стоял месяц. Вот. И его смогли разбить благодаря тому, что, по-моему, сюда скинули мощную авиационную бомбу, которая практически все есть разнесла. Я прикольно прогулялся сейчас в компании с каким-то челом из Москвы. Он сказал, что он офицер запаса. И с его сыном. Мы пытались пройти через реку. Короче, через реку. Поближе границы Беларуси. Но по карте мы могли бы перейти. Забор, но кажется Беларусь отодвинула эту границу и через забор пройти уже было нельзя <coughs> стоял шлагбаум и надписи что это приграничная зона и надо остановиться послушал истории чувак любит истории про войны много чего про Вторую мировую знает и рассказывал, ну и в общем-то было интересно. Хочется э, посмотреть, возможно, фильм Брестская крепость, но скорее всего это будет лажа неправдоподобная, но ну, пос посмотрю.